Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим несложное блюдо шакшука. Для этого нам понадобится помидор, перец сладкий, лук репчатый, чеснок, паприка сладкая, кардамон, корица, лавровый лист, перец черный душистый яйцо куриное, соль, оливковое масло. В сотейник наливаем немного оливкового масла. Добавляем все наши овощи В холодный сотейник именно И начинаем прогревать Примерно 7 минут Пока тушатся наши овощи, в ступки разбиваем лавровый лист, кардамон, черный душистый перец. Добавляем сюда все наши специи. Все хорошо перемешиваем, продолжаем тушить. Продолжаем тушить на сильном огне до испарения влаги. Когда основная влага выкипела, делаем углубление и вливаем яйца. Накрываем крышкой и жарим, пока яичный желток не схватится. На среднем огне. Вот у нас получилось такое замечательное блюдо. Приятного аппетита!